В главном окне системы можно выполнить поиск локальных смет по их наименованию. Обратимся к меню «Поиск локальных смет» и введем ключевые слова в названии искомой локальной сметы. Укажем область поиска, например, «Все проекты» и нажмем кнопку «Найти». В окне «Результат поиска» отображается список локальных смет с указанием не только названия, но и их стоимостных показателей а также шифры проектов, в которых они находятся. Найденную локальную смету можно скопировать и затем вставить в нужный проект. А также ее можно выгрузить в Excel. Кроме того, к найденной локальной смете можно перейти с помощью кнопки «Перейти к». После чего раскрывается проект, в котором находится эта локальная смета, а сама смета подсвечивается серым цветом. Обратите внимание, что найденную локальную смету можно открыть прямо из окна «Результат поиска». Сделаем это.